Номер заказа 1570 город Липецк. Всем привет! Хочу поделиться своим приобретением. Вот таким казаном. Очень прекрасно куплен на сайте wikimart.xyz. Вот такая крышечка алюминиевая. Ну крышечка крышка, но не сам главный. А вот казан. Казан супер 5 литров. Специально покупал для дома, для плиты. Чтобы готовить был бы частный дом, купил бы круглым дном и побольше вот так очень замечательно просто казан без всякой лести говорю вот так он выйдет внутри весь блестит ровненький заполированный ручной работы никакая не штамповка выглядит вот так вот видно что вот ручной работает все замечательно могу нарадоваться жарил картошку суп варил плов пробовали ну не знаю просто шедевр Ставишь из Узбекистана казан. Очень такой, очень-очень-очень красивый. Есть ничего на сковородке. На них тоже готовил, но после казана только нанял все. Потому что настолько универсальное блюдо. Картошку жаришь и вообще все. Просто прелесть. Получается, картошку жаришь, мешаешь. Ничего не вывалится, не плескается. Все просто классно. шли, вот такой половничек такая шумовка это вообще очень приятный бонус просто ровно. спасибо за это этому магазину вот так все это выглядит все блестит все красиво ну просто супер так что вот так смотрите любуюсь рекомендую самый лучший наверное, казан всех то что я видел были на сайте смотрел более дешевый по 2000 раза два дешевле ну, как-то, не знаю, не сильно им доверяю. Почему то почему-то этому магазину поверил. Ну, и не прогадал 2000, в принципе, казан покупается. Ну, я, по крайней мере, купил его раз, и мне на всю жизнь его хватит. Поэтому, раз 2000 я даже не рассматривал. Купил, значит, вещь, значит, купил вещь. Пускай она так и будет вещью. Так что, вот такая прелесть. Вот такая вот. Всем рекомендую. Всем спасибо, всем пока.